Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты Vator 10 и прием товара на склад. Для приема товара на склад на кассовом аппарате ВАТОР-10 необходимо войти в товары, выбрать пункт меню «Приемка и переоценка», «Приемка товара», выбрать товар из списка, указать стоимость закупки и количество товара, принимаемого на склад.